Чтобы выглядеть привлекательно, посмотрите вот на этого парня. Обратите внимание, как он носит одежду в формальном стиле. На нем подтяжки, галстук, классическая рубашка, классические брюки, на плече куртка и татуировки на руке. Даже в двадцать третьем году многие люди считают, что засоченные рукава выглядят немного грубовато. И, честно говоря, сложно представить ситуацию, когда татуировка придает привлекательность образу. При этом такое сочетание срабатывает, как если смешать масло и уксус. Ну, то есть они не особо смешивают но если как следует встряхнуть эту смесь, получится на вкус что-то волшебное. Этим примером я хочу показать вам, что если вы хотите быть самым красивым парнем в комнате, не бойтесь нарушать правила. Реальность, господа, заключается в том, что все рекомендации по стилю, о которых вы слышали, составляются для того, чтобы мужчины-новички в сфере моды получили какой-то ориентир. Но как только вы разберетесь, как все работает в сфере стиля, меняйте и настраивайте все правила под себя. А сейчас поговорим о важном правиле, как всегда выглядеть привлекательно, вы должны ухаживать за своими волосами. Если мы говорим про волосы и мужчин, то реальность такова, что большинство из нас – это существа привычки. Мы постоянно ходим с одной и той же прической, которая нам подходит. Я советую вам немного развлечься и изменить своему парикмахеру. Да, сходите к стилисту на другом конце города, у которого хорошие отзывы. А если для вас это слишком смело, просто возьмите фен и поразвлекайтесь у себя в ванной комнате. Представьте, что вы только что вышли из душа, и вам нужно уложить волосы. Как насчет для того, чтобы расчесать их в обратном направлении. Или, например, с помощью фенов волосы и придать им немного объема. Попробуйте какое-то новое средство, например, помаду для волос, фибру, или пасту для укладки волос. Господа, если вам нужно доказательство того, что прическа может иметь огромное значение, посмотрите на Джона Красински. Новый Джон с отличной прической, которая ему идет, действительно похож на парня, который достойно выглядит рядом с Эмили Блант, верно? Следующий совет. Пейте больше воды. Подавляющее большинство людей, включая меня, пьет ежедневно недостаточное количество воды. Лично для меня работает следующая система. У меня дома и в офисе есть несколько фильтров. Повсюду стоят стаканы с водой. Да, моя жена расстраивается из-за этого, потому что они создают некоторый беспорядок, но я всегда могу выпить стакан воды и дело сделано. Следующее правило тоже не самое важное, но если вы ему не последуете, то сядете в ложу. Основу вы знаете, верно? Чистите зубы два раза в день. Вы не можете этого не знать. И используйте зубную нить. Проходите ею вдоль каждого зуба, который хотите сохранить. Используйте жидкость для полоскания рта. Раньше я ее не использовал, но это отличная вещь, особенно ночью перед сном. И если вы хотите перейти на новый уровень, используйте скребок для языка, особенно если на вашем языке есть бороздки. У меня есть и щетка для языка, и скребок для языка. Это разные инструменты. Можно обойтись и одним, но я рекомендую использовать оба. Поверьте мне, эта дрянь, которая налипает на вашем языке, вызывает запах. Далее, это уже относится к более продвинутому уровню. Я думаю, что это правило заслуживает быть в первой десятке, потому что речь идет о вашем лице, а точнее о бровях. Многие парни забывают о бровях, но если вам 30, 40 и больше, волосы начинают становиться гуще, и еще они начинают завиваться. Thank you. Возьмем, например, фото Криса Прата. На раннем фото он не заморачивается по поводу бровей. У него много чего происходило в жизни, но давайте посмотрим на него сейчас. Посмотрите на эти брови. Он не усердствует чрезмерно, и я не советую выщипывать брови под ноль. Я советую избавиться от брови и, возможно, подстричь брови по бокам. Без фанатизма. Если вы боитесь сбрить брови, скажите специалисту «Полегче, приятель, не горячись». А если серьезно, господа, просто избавьтесь от кустов вместо бровей. Приведите себя в порядок. Форма бровей может иметь большое значение. Кроме того, господа, не забывайте про уши. Удалите все волоски из ушей. И еще нос. Постригите волосы в носу, особенно если вы высокий человек, и люди смотрят на вас снизу вверх. Минуту назад мы заговорили о том, что нельзя пахнуть плохо, а сейчас давайте поговорим о том, как пахнуть хорошо. Потому что если вы не пользуетесь парфюмом, вы как будто держите оборону от других, без обид. Том Форд Нуар Экстрим. Вы можете выбрать парфюм совершенно новый и просто потрясающий. Или вы можете выбрать тот, который в продаже уже давно, его можно найти в дисконтных магазинах. Если эти запахи для вас слишком тяжелые, и вам хочется найти то, что можно носить круглый год, что-то уникальное, есть аромат от Hermes H24. Еще один отличный вариант – Ter Dermes. Но мне нравится вот этот, в нем металлическая нотка, напоминает мне о полигоне. А если для вас это слишком дорого, ребята, обратите внимание на Антонио Бандераса. У него есть отличная линейка Icon. Вот этот аромат немного цитрусовый, есть в нем ноты дерева. Это отличный аромат, его можно использовать круглый год. Пряный, ароматный, древесный, немного цитрусовый. Он привлекательный и невероятно дешевый. А если вы хотите просто быть более привлекательным, но не хотите тратить деньги, тогда ребята, первым делом с утра идите на пробежку. Серьезно, сердце начинает усиленно качать кровь, кровообращение усиливается, а ваша кожа будет светиться первую половину дня. Это несложно, и со временем вы придете в лучшую форму. Мне нравится этот совет тем, что даже в первый день тренировки вы будете просто лучше выглядеть, и люди это заметят. Вы начнете вести себя более уверенно. И еще совет, который ничего не стоит. Просто стойте прямо. Отведите плечи назад, идите уверенно. Я часто вижу людей, которые разговаривают по телефону, они смотрят вниз. Но положите телефон в карман, если вы собираетесь встречаться с людьми. Вы должны выглядеть так, будто знаете, куда направляетесь. А если нет, для большей уверенности выглядите так, будто знаете. А теперь, господа, если вам нравится это видео, сделайте мне одолжение, поставьте ему лайк. Серьезно, когда вы ставите лайк, вы сообщаете богам YouTube, что видео Антонио стоит посмотреть, и тогда больше мужчин может его увидеть. Я ценю вашу поддержку, ребята. А если вы ищете конкретную часть гардероба, которую можно купить, выбирайте обувь с умом. Я знаю, что многие парни не уделяют этому достаточно внимания. Я уже говорил о том, что не стоит покупать обувь с квадратным мыском. Лучше избегать таких вещей, как чумы. Не носите кроссовки, кроме как на пробежку. Найдите обувь, в соответствующую ситуации. Поиграйте с опциями, может быть, наденьте сапоги, развлекитесь с разными возможностями в мире обуви. Это заметят не только дамы, но и другие парни. Так, ранее мы говорили о лишних волосках на лице. Но что насчет растительности на лице в целом? Если вы ухаживаете за растительностью на лице, отлично, женщинам это кажется привлекательным. Я понимаю, это звучит довольно смело, но подумайте о том, чтобы отрастить бороду. Борода хороша тем, что если у вас немного круглое лицо, борода поможет его удлинить. Она работает с пропорциями лица, благодаря этому вы выглядите привлекательнее. Но ключевой момент – ухоженная борода. Нельзя ходить с бородой на всю шею. Сходите к стилисту, найдите масло для бороды или крем для бороды. Обращайте внимание на средства по уходу. Некоторые хотят добиться результатов с растительностью на лице, но не я, генетика. А как насчет навыков, которые сделают вас привлекательнее? Ведь дело не только в том, как вы выглядите, но и то, что люди чувствуют относительно вас. Проще всего просто закрыть рот и научиться слушать. Задавайте больше вопросов людям, потому что, когда вы заставляете других говорить, вы просто начинаете им нравится им нравится быть рядом с кем-то кто слушает их с интересами расспрашивает о подробностях люди находят таких слушателей более привлекательными с ними хотят строить партнерские отношения и заниматься бизнесом или просто быть рядом с ними еще я хотел бы сфокусироваться на юморе но именно на правильном юморе на высоком стиле юмора женщины очень привлекают мужчины с хорошим чувством юмора вы можете использовать сарказм, едкий юмор, некоторую язвительность, которая поразит людей, и они будут смеяться, потому что вы покажете не только юмор, но и интеллект. Итак, мы на канале, посвященном стилю, так что мне нужно рассказать вам об одежде. Один из самых простых способов, который мужчина может использовать, чтобы обновить и улучшить свой образ и выглядеть более привлекательно, это просто лучше одеваться. Но как это сделать, особенно если у вас очень ограниченный бюджет? Найдите друга, который очень критичен, или того, кто хорошо разбирается в стиле. И это не обязательно должен быть мужчина, может быть и женщина. Многие парни находят какого-то другого чувака, который умеет хорошо одеваться. Пойдите в лучший магазин мужской одежды в вашем городе, возможно, вы не сможете позволить себе там купить одежду. Но знаете что? Большинство парней из этого магазина не засранцы, они расскажут вам, как двигаться в правильном направлении. Примерьте одежду там. И что еще важнее, вы можете начать понимать, что делает одежду красивой и привлекательной. Вы начнете понимать, что классические вещи не выйдут из моды, потому что они были и остаются классикой больше ста лет. Есть причина, по которой мужчины носят костюмы, потому что это улучшает силуэт, а обувь на каблуке дополняет образ, вы становитесь немного выше. Следующий совет заключается в том, что если вы нашли вещь, которая вам идет, что нужно сделать? Убедиться в том, что она на вас хорошо сидит. Подогнать ее. Не покупайте одежду, если она не сидит на вас, или ее нельзя подогнать под себя. Неважно, даже если скидка 90%, если костюм слишком узкий или на три размера больше, вы не сможете подогнать эту вещь. Разберитесь, где проходят границы в подгонке, и не покупайте одежду, которую нельзя подогнать или отрегулировать нужным образом. Серьезно, господа, посадка решает все. Я уже говорил о пирамиде стиля: крой, ткань, функциональность, но крой важнее всего. Следующий совет тоже близок к тому, чтобы стать номером один, но все же он не номер один, однако очень важен. Вы должны знать, кто вы, и не бояться быть собой. Заметьте, я не сказал «просто будьте собой», потому что вначале вы должны разобраться, кто вы, а потом уже стать тем, кем хотите стать. Многие люди думают, что они те, кто они есть, когда одеваются, не пойми во что. Но это неправильно. На самом деле, если вы, например, перспективный юрист, учитесь на юридическом, хотите быть адвокатом, хотите сделать карьеру, начните одеваться как адвокат прямо сейчас. Начните думать, «Эй, я хочу стажироваться, я ищу возможности для этого». Вам еще учиться пять лет, но вы уже знаете, по какому пути хотите идти. Если вы знаете, кто вы и кем хотите быть, начните уже сейчас одеваться, как этот человек. Что ж, господа, вот правило номер один, как выглядеть привлекательнее. Я подошел к последнему пункту, и он заключается в том, чтобы тренироваться быть тем, кем вы являетесь. Подумайте о том, кем вы хотите стать. Кем вы видите себя через год, через пять, десять лет. Как этот человек одевается, как идет себя. Вы должны уже сейчас практиковаться, тренироваться, чтобы стать этим человеком, потому что через 10 лет, если вы выиграете в лотерею, получите большие деньги, вы не сможете сразу же на следующий день одеваться по-другому, или вести себя по-другому. Может быть, вы хотите запустить некоммерческую организацию, или отдать много денег на благотворительность. Все говорят, что если бы они выиграли в лотерею, они бы многое отдали другим. Но сколько вы отдаете прямо сейчас с вашими ограниченными средствами? Может быть, у вас нет лишних денег, или вы отдаете другим часть вашего свободного времени, на самом деле вы делаете маленькие шаги вперед. Люди обманывают сами себя, когда думают, что. В одночасье все может коренным образом измениться. Попрактикуйтесь в том, чтобы быть человеком, которым хотите быть прямо сейчас, чтобы быть немного более преданным, более надежным и более смелым. Вы сами знаете, кем хотите быть, и вы должны прилагать все усилия, чтобы однажды стать этим человеком. Если вы знаете, что этот человек будет элегантно одеваться, потому что у него есть собственная компания, начните одеваться, как этот человек. И если вы наберетесь терпения, вы в итоге окажетесь теми, кем вы себя хотите видеть. Итак, какое видео мне порекомендовать следующим номером? Господа, у меня для вас есть сюрприз. Посмотрите это видео вот здесь, и вас ждет волшебный ролик. Я не буду рассказывать о чем он. Вам понравится.